В составе лист артишока, растительные стиролы, инозитолоникотинат, ресвератрол, поликосонол. Растительные стиролы. Еще с древних времен люди употребляли в пищу съедобные растения, в которых были эти вещества. Растительные стиролы, они же фитостерины, они же станолы, способствуют поддержанию правильного уровня холестерина в крови. Это соединение, которое в системе пищеварения человека конкурирует с холестерином. Артишок обыкновенный. Яркий пример того, как пища становится лекарством. Защита сердца и сосудов, поддержка почек, улучшение пищеварения и противодействие кислительному стрессу. Возможно, древние целители и не знали таких слов, они и слова холестерин не использовали, но артишок в оздоровительных целях и для нормализации холестерина они применяли. Ресвератрол – из корня горца японского. Вещество, которому ученые давно проявляют интерес. Защитное действие по отношению к и сердцам, поддержка при гормональных перестройках у женщин – это известное свойство ресвератрола. Поликосанол – очень интересное вещество, способное положительно влиять на метаболизм холестерина и его уровень в крови. Инозитолоникотинат – два ценнейших вещества в одном. Инозитол – он же витамин В8, ценен сам по себе. Особенно важно его влияние на метаболизм жиров и углеводов. Никотиновая кислота, никотинат, он же витамин В3, он же витамин ВП, является важным регулятором сосудистого тонуса и метаболизма. Объединенная в одном веществе инозитол и никотиновая кислота помогают получать еще больше пользы от продукта холестерег. В каком возрасте людям нужно начинать профилактическую поддержку сердца и сосудов? Если мы имеем в виду защиту от высоких уровней плохих жиров и холестерина, то никогда не рано узнать о возможностях профилактики. В третьем тысячелетии продолжительность жизни человека должна увеличиться. Это означает, что сохранность интенсивно работающих систем и органов станет определяющим фактором. В 20 веке люди, достигшие 75 лет, считались вошедшими в тот возраст, когда болезни и сниженная физическая активность – это норма. В наше время люди, перешагнувшие порог 80 лет, могут быть по-прежнему активны, любознательны и подвижны. Эти возможности дает активная осознанная профилактика. Когда подходящее время для ее начала? Наверное, тот возраст, когда человек может понять, почему стоит отказаться от вредных привычек и выбирать полезные продукты питания. Хорошее состояние здоровья, достаточный запас сил и энергии, возможность активно двигаться – это возможно в любом возрасте, если активная профилактика начата своевременно. Одно из направлений, помогающих сохранить сердце и сосуды – это влияние на метаболизм жиров. Продукты НСП, Локла и Фетгреберс многопланно влияют на уровни жиров и холестерина в крови. Фетгреберс помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и липидов в крови, а также помогает поддерживать здоровье кишечника. Локло. Само название этого продукта составленное из слов снижает уровень холестерина. В питании современного человека мало клетчатки. Она необходима для профилактики атеросклероза и застоя в кишечнике, для детоксикации и общего оздоровления. Источники растительных стеролов, противодействующих холестерину, вообще не являются частью нашего рациона. А жаль, это съедобные растения и они очень полезны. Компания NSP предлагает многопланное оздоровления. Целый ряд продуктов НСП положительно влияет на сердце и сосуды. Кроме уже упомянутых Локл и Федгребберс, это еще лицетин, суперомега 3 кофермент Q10, зомброза, гриппайн, защитная формула, чеснок и магний. Рассмотрим продукт NSP Holister Reg, состав которого создан специально для профилактики повышения уровня холестерина. В состав продукта входит лист артишока обыкновенного. Это компонент, положительно влияющий на холестерин, на вес тела, а также здоровье печени и всего пищеварительного тракта. Холестеррек в составе содержит растительные стиролы, которые при потреблении в количестве не менее 8 грамма ежедневно помогают поддерживать правильный уровень холестерина. В каждой капсуле содержится 10 мг рейсвилротрола из корня горца японского, который является природным антиоксидантом, защищающим от свободных радикалов. При регулярном потреблении холестерек в комплексе со здоровым питанием и активным ритмом жизни вы сможете использовать для здоровья, влиять на уровни плохих липидов и холестерина. Растительные стиролы способствуют поддержанию правильного уровня холестерина в крови. Что такое растительные стиролы? Фитостерины, станолы ⁇ это соединения, которые в системе пищеварения человека конкурируют с холестерином. Холестерин, как известно, мы получаем с пищей. Холестерин мы также сами вырабатываем. Растительные стиролы конкурируют и с тем холестерином, который поступает с едой, и с тем, который вырабатывается в организме. Механизмы конкуренции с холестерином таковы. Усвоение стеринов в кишечнике происходит легче и быстрее, чем всасывание холестерина. Стерины занимают место в специальных транспортных системах, вытесняя оттуда холестерин. Не попавший в транспорт, а этот транспорт называется мицеллами, Холестерин не используется организмом, он связывается с нефсоставшимися в кишечнике стиролами и выводится из организма. Стерины влияют также на уровни печени, под их воздействием изменяется соотношение плохого и хорошего холестерина, увеличивается содержание хорошего. Ученые, занимающиеся изучением влияния стерина, утверждают, чем моложе люди, тем более выражено у них снижение риска ишемической болезни сердца при снижении уровня холестерина крови. Убедительными представляются данные недавно приведенного большого когортного исследования с участием 1242 пожилых людей старше 65 лет. Случайные выборки лиц этого возраста были обследованы в трех регионах Нидерландов. При оценке относительного риска было обнаружено, что двукратное увеличение концентрации фитостерина в сыворотке крови ассоциировалось со снижением риска ишемической болезни сердца на 22%. Лист артишока обыкновенного. Способствует поддержанию оптимального уровня липидов в крови, усиливает детоксикацию организма и сохранение здоровой печени, способствует правильной работе пищеварительного тракта, способствует потере избыточного веса, традиционно используется для стимулирования функции почек. Природный антиоксидант, защищающий клетки от свободных радикалов. Ресверол из корня горца японского. Антиоксидант защищает клетки от свободных радикалов, уменьшает симптоматику менопаузы. Поликосанол ⁇ это действительно прорывное научное открытие. Drug Commission of the German Medical Association выступила спонсором клинического исследования доза зависимого гипохолестерин-имического эффекта поликосанола у пациентов с гиперхолестеринами. Вот ссылка на эти исследования. Снижающие холестерин-эффекты поликосанола. Поликосанол действительно является одним из отличных натуральных помощников, сохраняющих здоровье. Поликосанол получил хорошие отзывы при клинических исследованиях. Обнадеживающие результаты только подтверждают давно известную истину. В природе есть полезное и ценное для сохранения здоровья человека. Компания NSP собрала самое лучшее и самое эффективное и соединила эти компоненты в самых оптимальных сочетаниях. Это позволяет нам активно применять продукты, в которые входят растительные вещества – еще большей уверенностью в том, что профилактика – это верный выбор. Инозитола – никотина. Инозит был открыт немецким химиком Юстусом фон Либихом. Первоначально этот компонент недооценили. В 19 веке медицина практически не отводила ему значимой роли. Однако польза инозитола была научно обоснована, и он стал называться витамином В8. Дальнейшие исследования подтвердили важность элемента для здоровой работы всех систем органов. Поддержание нормального уровня холестерина, функционирование нервной системы и психического здоровья человека. Важно помнить, что кофеин, никотин, алкоголь, сульфаниламиды нарушают синтез инозитола и вызывают его нехватку в организме. Помимо этого, негативными факторами для синтеза и усвоения инозитола выступает неправильное питание, регулярный перебор калорий, плохая экологическая обстановка, стрессы и прием некоторых лекарств. С дефицитом инозитола также могут столкнуться люди, имеющие различные заболевания, в особой группе риска женщины с диагнозом поликистоз яичников, поскольку при этой патологии вещество усиленно выводится из организма. Объединение инозитола с никотиновой кислотой в никотинат позволяет извлечь еще больше пользы. Никотиновая кислота влияет на тонус сосудов, улучшает микроциркуляцию, активизирует углеводный и азотистый обмен, обладает гиполитепидемической активностью, снижает содержание общего холестерина. Либо протеидов низкой плотности, триглицеридов, повышает содержание липопротеидов высокой плотности, участвовал в метаболизме жиров, протеинов, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании, гликогенолизе и синтетических процессах. Подведем итог. В продукте холистер-рег собраны натуральные, эффективные защитники вашего здоровья. Из названия продукта холистер-рег понятно, какие цели были поставлены при его создании. Своевременная профилактика, питательная поддержка и предотвращение повышения уровней плохих липидов и холестерина. Проверены в течение длительного времени, эффективные, безопасные, натуральные компоненты Холистерег собраны в таких пропорциях, которые позволяют раскрыть весь потенциал природных источников здоровья. Состав: лист артишока обыкновенного, растительные стиролы, инозитола, никотинат, ресвератрол из корня горца японского, поликасанол. Холистерег для вашего здоровья и долголетия.